Когда я был маленьким, да, меня все называли американским шпионом. Я говорю, почему? Я там дрался в школе, э, защищал. Ты баптист. Вот скоро прилетит самолет, вас увезет. И вот с тех пор у меня вот внутри выработалось такое, как бы, я хочу ну, в какой то в хорошем э, смысле доказать, что мы как евангельские христиане, мы активные э, э, и позитивные граждане нашего общества. И это, наверное, ключевой момент. Да, когда ты говоришь на каких-то высоких, с высоких трибун, да, вот нам нравится, что у вас много детей, что вы воспитываете хорошее поколение. Я говорю, но, ну дайте нам ход. Если вы идете по линии там, МВД, там выше майора не прыгните, потому что там скрытая форма. Если в военных направлениях тоже... Дальше там на старшего лейтенанта не продвинетесь. Если по государственной службе тоже все закрыто и так далее. Я говорю, ну надо научиться с уважением относиться друг к другу. И если мы говорим, что Российская Федерация это не как сказать, светское государство, то мы должны и на всех уровнях поддерживать, поддерживать вот эту линию. Да, безусловно, они говорят, а посмотрите, что происходит в Украине, что там вот вы, как вот протестанты, поддержали анти... там Я говорю, вы знаете, каждый, каждый народ, каждая э, ну, страна имеет право на свою такую национальную идею, наци... на, на свободу и так далее, на самоопределение. Поэтому, учитывая, что мы наследники вот этой Российской империи, вот этот имперский дух живет где-то внутри нас, ах вы у окраины хотите от нас там отделиться, мы вам покажем. Поэтому мы с вами должны жить, опять же, не какими-то непонятными утверждениями или историческими концепциями, но смотреть на жизнь со стороны Писания, а Господь, Повелел, он говорит, господствуйте над рыбами земными, на, там, над теми, над теми, но не господствовать над кем? Над человеком, не унижать человеческое достоинство, э, поддерживать Божий образ в каждом человеке.